Давай уедем куда-нибудь? Давай уедем? Но только ты меня не забудь с рассветом этим. Давай заблудимся навсегда в чужих столицах, больших и маленьких городах, в ненужных лицах, В горах, за морем, в чужом селе мы дом построенный. Не узнают на всей земле про нас с тобою. Не важно, долгим ли будет путь, Хоть семь столетий. Давай уедем куда-нибудь. Давай уедем.